Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее информационное пространство заполнено новостями о проблемах Украины при обороне Бахмута, отсутствии консенсуса у стран G20 при принятии итогового коммюнике по осуждению российской агрессии в Украине и эскалационными заявлениями Путина о приостановлении участия России в договоре о стратегических наступательных ядерных вооружениях. В этой связи стоит еще раз обратиться к тем документам, которыми было регламентировано присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве нераспространителя ядерного оружия ратифицированному Украиной в 1994 году. Такой шаг Украины был назван ошибкой Владимиром Зеленским 21 января 2021 года в интервью программе «Аксиас» и Давидом Арахамием 28 июля 2021 года в ходе программы «Харт» с Натальей Влащенко. Эта ошибка была, по мнению Зеленского и Арахамии, совершена Леонидом Кравчуком, согласившимся на безъядерный статус Украины в обмен на ничего не значащий Будапештский меморандум. Сегодня вопрос стоит так. Имеет ли право Украина исправить эту свою ошибку? и восстановить свой потенциал стратегических наступательных ядерных вооружений. Для того, чтобы обоснованно на него ответить, проведем юридический анализ правовых оснований и обстоятельств. Итак, в настоящее время Украина является безядерной державой, хотя в момент провозглашения своего суверенитета 1991 году владела стратегическим ядерным оружием. Юридическим основанием ядерного разоружения Украины явился ратифицированный Верховной Радой Украины договор ОСН-1 от 1991 года. Это договор об ограничении стратегических наступательных ядерных вооружений. К этому договору имеется так называемый Лиссабонский протокол от 1992 года, ратифицированный Украиной в 1993 году. Часть 1 статьи 17 договора устанавливает, что протокол является неотъемлемой частью договора. Сторонами договора являются СССР и США. Согласно статье 1 протокола, Республика Беларусь, Украина, Республика Казахстан и Российская Федерация принимают на себя обязательства бывшего СССР по договору. Пунктом 2 постановы Верховной Рады Украины – в которой ратифицирован договор, установлена необязательность пункта 5 протокола об обязательстве Украины присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства-участника, не владеющего ядерным оружием. Часть 2 статьи 17 договора устанавливает срок действия договора 15 лет. То есть для Украины договор о нераспространении стратегического наступательного ядерного оружия является таким, что утратил юридическую силу вместе со своим протоколом. Часть 3 статьи 17 договора об ограничении стратегических ядерных вооружений устанавливает, что каждая из сторон в порядке... Осуществление своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обязательства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую сторону о принятом ею решении, за шесть месяцев до выхода из настоящего договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы. На основании изложенного мы делаем вывод о том, что Поскольку Украина не участвовала в процедурах продления договора, то для Украины этот договор утратил юридическую силу в 2006 году. А наличие исключительных обстоятельств, а именно оккупация Российской Федерации части территории Украины и ведение России против Украины военных действий дает основание Украине – руководствуясь частью 3 статьи 17 договора, выйти из договора об ограничении стратегических наступательных ядерных вооружений. Утратила ли Украина свое право на выход из договора о нераспространении ядерного оружия в связи с окончанием срока действия договора об ограничении стратегических наступательных ядерных вооружений 1991 года вместе с его неотъемлемой частью Лиссабонским протоколом? Ответ нет. Таким образом, на основании проведенного нами анализа мы делаем юридически обоснованный вывод о том, что Украина имеет международно-правовые основания для восстановления своего потенциала стратегических наступательных ядерных вооружений. Это обстоятельство делает бессмысленными попытки Путина оккупировать Украину и лишить ее суверенитета. Угрозы Путина применить в ходе российско-украинской войны ядерное оружие против Украины могут иметь последствия ответное применение Украиной ядерного оружия Против России. Понимает ли Путин его клика, а также являющийся членом G20 Китай, не осудивший агрессию России против Украины, то, что в таких обстоятельствах Россия не сможет выиграть войну у Украины? Надеюсь, да. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч!